Так, мы приехали на мыс Саган Хушу, что значит белый мыс. На самом деле он не только белый, еще и бирюзовый. Под ноги только смотреть. Очень хотелось сделать фотографии, поэтому пришлось идти вот по этой насыпе льда, а по ней идешь как по стеклу. Увидели мы наконец-то пузырики. В любуйтесь, пока есть возможность, не каждый день я на мысе белом, так что любуйтесь, граждане, пока я тут гуляю, тут даже одно видать. Снимаем. О -о -о. Ой, мама! Слушайте, такая трещина! Там вообще... Это классно! Да, именно на трещинах видно, что там глубоко и страшно. Мы приехали на мыс Хабой, самая северная точка острова Альхон. Полтора часа гуляем, а наш уважаемый водитель готовит обед уху рыбака. Бугор, возвышенность. Видать, была трещины, Но тут их вообще довольно много. И потом, когда она зарастает, во время зарастания вот еще вода-то теплая выходит. И такой вот бугорчик образуется. Что мы видим? Мега-примещена. Улица-то лазит, там нашла какие-то кудышки под водой. Что мы дальше видим? Что-то там нашел. Вот засуетилась что-то увидела красивое Добро пожаловать в мир Байкала, все для развития, зрители, дорогие головы, направления. это как грибочки, вера его прилипла, тут все, отчувствовалось царство пузырей. Вот это вид через ледину. Даже непонятно, что это через ледину. Так. Все сияет. Все блестит. Так, следующий фотограф меня угоняет. Все стою. У нас руки, ну что, мы закончили луки. Что проголодалась? Конечно. Обед рыбака сухо захотел. Настоящая превкусная. Сейчас просто По природе что может быть вкуснее после такого ветра дуя? Конечно, обед у нас сухой зомуля. Что еще кому надо? даже добавку даю. Приезжайте на Байкал. Где еще так покушать? На свежем воздухе. Вкусно-полезно? Очень вкусно. Полезно. Сало какое вкусное было. А, Тут у нас шею у хата мяско. и дом у да. Еще и какая-то настоечка была. Да. Ну я промочала. Сладенькая. Скромно. Так, давайте быстренько на В обратную сторону еще две остановки. Завтра уже дома будет. Печарь. Радио не раздавили. Нет, она вот на окошке.